Приветствую вас, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в криптотеме. Хочу вас пригласить 11 ноября в 13.00 по Киеву в 14.00 по МСК на мой мастер-класс по трейдингу. Данный мастер-класс будет бесплатный. Тема этого мастер-класса будет «Как пошагово с нуля зарабатывать в месяц плюс 100% к депозиту». Следуя проверенным стратегиям и алгоритмам торговли, которые мы используем в своей профессиональной деятельности при управлении капиталом инвесторов, а также при торговле на личных счетах. На данном мастер-классе разберем такие вопросы, как «Что такое трейдинг?» чем он опасен, чем он полезен, его плюсы и минусы. Разберем, как подобрать рынок. Сделаем сравнительную характеристику рынков, подведем по ним итоги. Какой рынок, чем хорош, на каком рынке лучше торговать и в чем его плюсы и минусы. Как подобрать стратегию для торговли, чтобы в долгосрочной перспективе она оказалась прибыльной. Разберем, как же все-таки найти надежного брокера, потому что брокер или биржа является партнером. Партнер должен быть надежный, так как вы предоставляете ему доступ к своим личным средствам. Если вас подведет брокер или биржа, как бы вы хорошо не торговали, вы все равно потеряете свои деньги. Поговорим о грали трейдинга, об управлении рисками и управлении капиталом. Это то, что позволяет трейдеру оставаться постоянно на плаву, прибыльно торговать. Быть успешным трейдером. Поговорим о нашей разработке, о стратегии рыночный дисбаланс, чем она хороша, какие у нее преимущества перед другими стратегиями и почему она позволяет выходить на долгосрочный, постоянный, стабильный доход и почему она работает на всех рынках без исключения. Также я отвечу на все ваши вопросы по данному мастер-классу и, естественно, раздам подарки. Для того, чтобы зарегистрироваться на мастер-класс, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, оставить только лишь адрес своей электронной почты, это нужно для того, чтобы выслать вам напоминание о дате и времени проведения вебинара, а также отправить ссылку на данный вебинар. Еще раз напоминаю, данный вебинар бесплатен, он будет проводиться 11 ноября в 13.00 по Киеву, в 14.00 по МСК. Буду всех вас очень рад видеть, поэтому до встречи на вебинаре. Пока!